Что делать с привычками, которые мешают быть счастливым? У вас есть такие привычки? Давайте разберемся с ними. У каждого человека есть привычки. Полезные и вредные. Механизм их проявления одинаков. Изначально любая привычка – это реакция на стресс. Своего рода стратегия совладания с ситуацией. Когда-то какое-то действие помогло вам в решении конфликтной ситуации. Разрядила внутреннее напряжение. Это привело, привело к удовольствию. Запомним, привычка закрепляется какой-либо наградой, удовольствием. Чем больше удовольствия, тем сильнее закрепляется привычка. Далее разум провоцирует повторение этого действия в похожих ситуациях. Чтобы снова и снова получить разрядку и удовольствие. Незаметно привычка обрастает пред- и постфактумными конструктами, тем самым изменяя образ вашей жизни. Весь алгоритм становится автоматическим. Запомним, привычка – это не одинокий странник, заключенный в лабиринтах нашей психики. Она тесно сопряжена с образом жизни. Если вы хотите изменить привычку, именно изменить, избавиться невозможно вы должны понимать, что придется менять образ жизни, весь алгоритм конструктов. Зачастую человек хочет продолжать вести тот же образ жизни, есть ту же пищу, в тех же количествах, общаться с теми же людьми, и в то же время хочет, чтобы результат этого образа жизни вдруг внезапно поменялся. Именно поэтому большинство диет, чудодейственных пилюль, специальных программ, не дают устойчивый результат. На одной силе воли невозможно продержаться больше двух недель. Необходимо найти другое действие. Действие, которое будет приносить удовольствие вместо привычного, изменить пред- и постфактумные конструкты. И на это потребуется осознанность и время поскольку привычка станет автоматической только через 28 дней. Итак, алгоритм конструктивных изменений. Первое. Выделяем одну вредную привычку. Начните с мелких камней, и тогда одолеете горы. Как отличить вредную привычку от полезной? Привычки тоже маскируются. Вредные привычки всегда приводят к утрате чего-либо. Второе. Заменяем одно действие на другое. На какое? То, что вы теряли при вредной привычке, через какое действие вы можете это приобрести? Что вы можете делать снова и снова и получать желаемое? Это действие должно быть так же малозатратным мало по энергии, как и вредная привычка. Тогда ваш разум быстро согласится на замену. И, конечно, это действие должно приносить вам удовольствие. Третье. Измените свое мышление. Перестаньте думать о вредной привычке. Даже когда вы размышляете о ее вреде, вы получаете от этого удовольствие. Тем самым закрепляете ее. Лучше думайте о том, чего вы хотите достичь, что хотите приобрести. Четвертое. Измените пред- и постфактумные конструкты. Например, если вы хотите контролировать свой аппетит, Возьмите за правило, за полчаса и после еды вы выпиваете стакан теплой воды. А в процессе еды ешьте осознанно, без дополнительных стимулов. Телевизор, музыка, книга и так далее. Пятое. Изменяйтесь постепенно. Начните делать зарядку 5 минут каждый день и увеличивайте время. Исключите один вредный продукт из рациона, а через время другой. Построените на 2 килограмма и удерживайте результат в течение недели. А потом продолжайте. Шестое. Ежедневно усиливайте удовольствие от своего героического продвижения. Хвалите себя. Гордитесь собой. Укрепляйте свою уверенность в победе. Помните, привычки делают нас ригидными и невосприимчивыми. Примите решение совершенствоваться прямо сейчас. Начните с самой мелкой, самой пакостной привычки и с удовольствием потрудитесь над ее модернизацией. Друзья мои, героями не рождаются, ими становятся.